Итак, друзья, сегодня обещанный эфир про вторичные выгоды и почему люди их не осознают. Вторичные выгоды – быть больными. Вторичные выгоды – быть жертвами. Вторичные выгоды – не получать столько денег, сколько вы хотите. И так далее. Как тренер «Личество развития» как человек, которая сама себя вытащила, как психофизиолог, психотерапевт, понимающая, что происходит в нашем сознании и бессознательном, применила эти знания на себе, и мои клиенты эти знания применили. Я скажу вам следующее. Вторичная выгода это то, что людьми не осознается. Например, у меня болит нога. И она настолько болит что я не могу идти на работу и выстраивается такая тема когда когда-то был какой-то страх какая-то неудача в жизни и что-то вы сделали а там был какой-то провал какая-то была боль и в теле закрепилась эта боль в данном случае в колене вот эти артрозы, артриты, это понятно, что есть там, органические изменения и так далее. Я сейчас говорю про психосоматику. Так вот, видите, какая штука интересна. Вы не проработали вовремя вот эту ситуацию, которая была неприятна у вас там, связана с вашими действиями. И все это отложилось в боли, боли ноги, там, к например. Или, например, такое еще. Ребенок болеет и не хочет идти в школу. Вторичная выгода у ребенка часто бывает такая, что с ребенком поступают там, ну, не совсем по любви. Ребенок не хочет идти в школу, у него заболевает горло потому что э, горло это их сказать. Это значит, что-то вы. Ребенок хочет сказать, а ему рот закрывают. Или наоборот, у него не спрашивают, а, его, а им командуют. Или, например, вызвали к доске, там кто-то, кто-то, что-то, где-то как-то его зацепили, опозорили и так далее. Я очень много за свои 11 лет работаю только в онлайне, отработала у людей вот эти все боли. Но когда вы идете в психотерапию, то после того, как вы убираете эту, псих... эту причину, вам нужно действовать дальше. Учиться новым навыкам, понимать, почему, допустим, вот девочка была учиться, училась тогда это раньше было, училась в колледже, заболела, горло, температура, вирус. Ну, ребята, есть вирусные заболевания, есть там еще какие-то, но они больше нами притягиваются через мозг, чем на самом деле. И на самом деле причина больше в голове. Ну вот, например. Она говорит, а она у меня училась на тренингах. Я говорю, какая у тебя, какая выгода тебе заболеть? Какая вторичная выгода? А так ты ты ты ты, ты. Она уже знает, она уже училась, и поэтому знает. Она говорит, ой, так мне нужно сдавать экзамен или там зачет какой-то, а я не выучила. И тело стрессует, и не идет и оно болеет. Понимаете? Или, например, сегодня тоже разбирала ситуацию. У меня мозг не пускает. Мозг у меня не пускает, поэтому я заболела, упала в депрессию, и я не могу ничего хотеть и желать и так далее. И в процессе переписки по мета-сообщениям, а вы знаете, что такое мета-сообщение, кто знает, что такое мета-сообщение, вы уже читали, слушали у меня про мета-сообщение. По метасообщениям выяснилось, что она жена, мама. Спасибо большое за ваши сердечки, друзья. За вашу поддержку. Она, жена, мама, она бегает на полусогнутых, она всем угождает, но про себя она забыла. И она всем удобна, и ей самой удобно. И вот она говорит: у меня мозг не работает. А как это у тебя мозг не работает? Ну, давай разбираться. Давай ей пойдем транс, давай пойдем гипноз, давай, давай разберемся. И вот тут, во время работы, то сыночек позвал, мамочка, срочно иди, то дочечка ее куда-то там позвала, то она. Только вышли, уже там второй раз заход, той э, доходит и начинаем работать. Муж звонит, она все бросила, побежала. Мы только зашли, нашли причину, чтобы убрать с помощью гипноза. Она быстренько побежала, потому что... И уже сидит, говорит, я же хочу, чтобы вы... Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. И она, я же хочу разобраться. А я, говорит, не могу больше с вами работать, потому что муж сейчас придет, мне надо бежать мужа встречать. А дочка дома 21 год, мне нигде не работает, она тоже вот, то есть, смотрите, какая здесь штука интересная получается. Кто такое вторичная выгода? Когда в данном случае мама, которая родила детей, у нее там несколько детей, она красивая, умная женщина, но она считает, что она себя больше никак не реализовала. И дети уже выросли, у нее дети уже все выросли, но у нее малюсенькие, у нее дети, у нее ребенки, у нее нету сын, нету дочь, у нее ребенки. Тело привыкло заботиться, тело привыкло отвечать за то, чтобы в доме было чисто, накормлено. <космех> завтраки мужа встретить же И тут дети выросли. И она еще не доходит для, до нее, что кроме того, что она мама и, и, и жена, она еще просто личность, просто женщина. То есть до нее не доходит, что быть в этой роли выгодно, потому что дальше нужно что-то делать. У меня мозг не работает, у меня мозг ничего не желает. Поэтому выгода вторичная. Это что-то новое делать, новое, понимаете, а организм не хочет. Именно поэтому происходят вот такие болезни, депрессии и так далее. Дальше. Как это все по сути происходит? В сознании наше 5% мы чего-то хотим. И когда мы хотим, то наше бессознательное тут же выдает варианты, как, это, как с этим справиться. И когда у нас не хватает знаний, как справиться, что делать, мы идем тогда в обучение. А люди часто залипают на всевозможных чистках, практиках, магах, эзотерике, нумерологические карты, нумерологи, там, астрологи, вместо того, чтобы действовать. Вместо того, чтобы действовать. Понимаете? И вот Тело боится действовать, и тогда люди идут во всякую, во всякую вот эту вот магические всякие штуки, и в итоге уходят в шизу, вплоть до депрессии. Мозги расслабляются, потому что человек вместо действовать ищет разного рода магов, что за них кто-то что-то порешает. Поэтому часто люди имеют вторичную выгоду, у них все хорошо в том, где они есть, поэтому они не хотят идти в новое и поэтому болезни и поэтому безденежье все сюда так вот по поводу болезни сейчас немножко еще пару примеров потом перейдем к тему денег итак смотрите если тело болеет то мозгом через мозг вы что-то загрузили например вы не решили вопрос с мамой с мужем вас кто-то обидел это было в детстве и вот это нерешенность вовремя вы не знали не умели в возрасте уже таком дрелом пожалели денег пожалобились но это вопрос вовремя нерешенный и тогда эта боль попадает в бессознательное в тело и тогда тело кричит вам понимаете горло кому-то кто-то вас запрещал вам говорить там голова слишком много думаете но не делаете Понимаете? Много думаете. Вот продумание. Вот идем, думаем, учим чего-то, проходим. Какие-то практики, чистки, какие-то всякие опопоны, какую-то всякую хрень сегодня люди делают. Да, это надо делать. Время от времени это надо делать. Но я делаю, вот я как специалист, я делаю эти чистки через сознание, бессознательность, через осознание. Кто ты? Потому что если ты мама, но ты больше никто. Если мама и жена, ты бегаешь на полусогнутых, тебя нет, то тебя нет, понимаешь? Тебя как Личности нет, ты живешь для кого-то. Спасибо большое за ваши сердечки. Так вот, бессознательное кричит телом, болью. И тогда люди, вместо того, чтобы искать вовремя специалиста, который их вытащит и научит, как делать, взять ответственность за себя, за свои поступки, и оно начинает болеть. Причем, смотрите, я там сегодня написала пост, прям вот взяла, написала, вот кто жадничает на развитие свое, значит вам бесплатно. И вот что я там написала, если у вас на сегодняшний день плохие отношения с родителями, или даже не с родителями, у вас плохие отношения с деньгами, или у вас плохие отношения в, в семье, или у вас здоровье не то которые вам хотелось. Значит, ищите отношения с родственниками, с близкими людьми. И вот тут начинается вот такая вот интересная штука, что в сознании ваше в детстве получила от мамы установку. Допустим, мама допустим мама мало определяла вам уваги, определяла да? уваги. Мама мало давала вам э, внимания. И вы, обиженная девочка, вместо того, чтобы научиться уделять тоже внимание себе, вы зацепили боль недополучения э, этого внимания, любви. Вы компенсируете, даете детям, и вы даете им выученную беспомощность. Что такое выучена беспомощность? Все знают. Кто не знает, полистайте в Гугле, не ленитесь. Люди, которые хотят развиваться, они идут в Google. без беспомощность, поставьте плюсики или минусы, если вы знаете. И помните: те, кто слушает меня в записи, тоже работайте и включайтесь. Потому что жлобы, которые только слушают, они ничего и не имеют. А те, кто слушают и применяют, оно им приходит. Ну и, понятное дело, благодарности комплименты делайте регулярно, для того, чтобы делали вам. Вот так вот, на всякий случай. И получается, что она компенсировала нелюбовь мамы к себе, которая ей мало внимания уделяла, как она считает. И она дочерей и сыновей вкладывала с них. Она отдавала столько, она потеряла себя, на себя растеряла. И в итоге детей вырастила в беспомощности, они ей упрекают они ей время от времени высказывают. Почему? Потому что она чувствует вину. Она чувствует, чувств, она чувствует вину. Потому что она, вот, вот этот круговорот, так вот, закольцевался здесь. И ей выгодно, да, выученная беспомощность. Это важно почитать, что вы знали, что это такое. И вот эта выученная беспомощность, которая она уже, вот в пример этой женщины, рассказываю, похожей. Примеров таких полно. И у меня их было за, за эти годы невероятное количество. И вот она получается, выкладывается в них, они уже выросли, она от того, что они выросли, ей больше делать нечего, потому что она по-другому себя не развила, считает, что она не реализовалась. На самом деле, имея трех, четырех, одного даже ребенка, но вложив в него правильно, воспитав его, ты уже реализовалась как мама. И если у тебя качественный муж. И он тебя любит и заботится о тебе, то тебе надо заниматься собой, чтобы отношения с мужем сохранить. Потому что дети уйдут, а ты будешь больная и никому не нужна. вот она еще двигается, она еще что-то делает, но она уже говорит, что я никому не нужна, потому что я на таблетках сижу, потому что так вот, смотрите, какая штука получается. В этом случае мама, которая получила установку от другой, от своей мамы, которая ей не уделяла внимания. Она на других, на своих детях она компенсировала, она им очень много внимания уделяла. В итоге она растворилась в детях. Детей вырастила хорошими детьми, но все равно они видят, что она вот такая жертва. Они ей высказывают время от времени, они ее используют. Она бегает на полусогнутый кругом перед всеми. И при этом она в страхе живет, что дети уйдут, и ей нечем больше заниматься. И она, типа, хочет что-то делать типа хочет там где но мозг у нее типа не пускает. Так вот это и есть блок. Но какая здесь вторичная выгода? Расти мы не хотим, действовать по-другому не хотим, брать ответственность за свое здоровье не хотим. Нам выгодно болеть, чтобы нас жалели наши дети, наши мужья, а в итоге еще мозг разума еще хватает, и она уже понимает, что это неправильно. И она продолжает манипулировать, но эта манипуляция неосознанная. Она продолжает... Кстати, следующий эфир сегодня тоже проведу про, по НЛП. Что такое НЛП? У многих заблуждений, что такое НЛП. Кому интересно НЛП, поставьте НЛП ⁇ Потому что многие чуть я знаю девин. Так вот, выученная беспомощь в этом случае, она дала ее детям, потому что у нее в самой нету опыта. Она сама получила от мамы недопонимание какое-то, там недолюбли. И вот она почему-то решила, что это правильно, что детей, детей надо столько много вкладывать. Дети, когда им 13 лет, плюс-минус, это уже взрослые дети, что вы понимали. Это не те времена, когда мы были маленькие. В Советском Союзе кто из вас понимает? Угу, да, проведу. Сейчас, вот после этого эфира буду еще один. Поэтому детям... Нужно с вот такого возраста приучать их к ответственности. Жена с мужем, де, мама с детьми, это слишком узко. Когда ты замужем, у тебя есть дети, твоя задача на первом плане поставить себя. Вот она, я самое главное. Вот она, вот она, вот она, я на самом первом месте. Потом я и мой муж, потом дети. Но если ты еще хозяйка, если ты еще уважаешь себя, если ты хочешь вырастить грамотных детей, то тебе нужно научиться коммуницировать с ними, нужно распределять обязанности, не бегать у них на полусохнутые. У тебя должно быть время свое для жизни, у тебя должно быть время и от мужа и от детей, потому что ты, у тебя есть личные границы. А если у тебя их нет, этих границ, то ты со временем превращается в ось, болеешь, страдаешь и вызываешь жал, через жалость любовь. Противно слушать себя беспомощной. А если вы противно, вам чувствуют себя слушать беспомощно, значит, изучайте, работайте в курсе более осознанно. И не торопитесь, у вас все получится. Нету такого противно. Дело в том, что когда мы беспомощные, вот спасибо за вопрос, когда мы беспомощные, нам нужно уметь просить, когда нам действительно очень нужно, но не останавливаться там долго. Потому что когда мы, нам плохо, когда у нас здоровье не то, когда у нас срывы какие-то в, в психике происходят, с разными ситуациями, нужно идти и просить. Обязательно. И, и пользоваться помощью. Это очень здорово. Люди на этом эмпатии вырастают. Вот сейчас война, и э, те, кто раскрываются как люди, они помогают другим. И они сами открывают свое сердце и дают через Бога, через вот эти вот всякие штуки, которые нам разные там посылаются, да, проявить себя как Личность. Но здесь очень важно не залипнуть вот на этой беспомощности. Надо вовремя сказать себе так, стоп, я получила помощь, поддержку, хватит. Теперь я должна взять себя в руки, в сторону костыль, ну, помощь, да, и пошла сама, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Спасибо большое за ваш вопрос, за ваш комментарий. Поэтому болезни идут из тела. А тело – это есть бессознательно, А вот сюда в голову нашу заходят вот эти установки. Понимаете? Правило такое. Надо. Кому надо? Кому надо, чтобы ты молчала, скромничала? Кому надо, чтобы ты была тихенькою, скромничкою? Стыдно, когда... Вот то... Мне соромно, когда я напишу что-то неправильно в группе. А, а, а вот это вот стыд. Кстати, я больше еще, кто сейчас слушает меня из группы ⁇ Возроди себя заново ⁇ я еще больше буду давать практик, техник в этот, в этот базовый курс. И уже буквально вот с 10 числа запускаю следующий модуль по деньгам. Так вот сейчас про деньги тоже скажу, про выгоды, которые мы тоже там будем разбирать. Очень много чего. А поэтому в этом модуле. Так вот, вторичная выгода ⁇ это когда человек не осознает, а нужно осознать, задать себе вопрос, а почему? Почему вторичная выгода? Потому что дети привыкли, что за них решают родители. Школа, садик. Они за что не отвечают? И обиды вот эти детские остались у нас. И мы поступаем как дети. И вот она терпит, что муж э, изменяет. Она э, терпит, что... Э, Опять же, там у меня несколько случаев было таких, вот да, за на последнюю неделю было несколько консультаций. Одна из них женщина, которая уже сидит там на антидепрессантах, а другая залезла в, в серьезные заболевание. Там и с детьми тоже непорядок. Потому что, как непорядок? Вот смотрите, мы же все живые люди. Я тоже не идеальная мама была, но я такая, какая я была, я очень много прорабатывала свое чувство вины, свою боль после утраты сына и так далее. Но теперь я могу и вам это давать. Я вытащила себя из многих болезней, нищеты, ну не нищеты, но было безденежье, будь здоров. И вот эти страхи разные. Ведь себя, сама себя вытащила, вытащила, и другим своим даю ученикам, и вам тоже могу. Поэтому я имею право говорить то, что я говорю, щипать вас, делать вам больно, называть вас жлобами, если вы задничаете. Вот сейчас вот раскрываю это жлобство как вторичную выгоду. Поэтому, когда маленький ребенок болеет, у него есть столичная выгода, он хочет любви и ласки. Когда он в школу не хочет идти, Кто понимает, о чем я. Пишите, ребенок школа. А когда взрослый человек болеет, он должен понимать, почему ему выгодно болеть. Понимаете? Потому что, когда ты понимаешь выгоду, почему тебе выгодно болеть, значит... Это уже 50% того, что ты с этим справишься. И вот трудно это осознать. Мне выгодно болеть, говорят люди. Невыгодно. Конечно, невыгодно, потому что мозги прокачанные, заделенные на какие-то практики, на, на какие-то медитации бесконечные. Ребят, медитация помогает справиться с состоянием, полюбить себя, вернуть себе свое свое я, а дальше идти фигачить. Идти и пахать. И вот это хочу! Вот правильно хочеть. Это правильная установка мод, правильно, правильно желание мы учим, это прорабатываем в тренинге, возврати себя заново. А слово надо это уже взрослые. Понимаете, это разница. А некоторые, некоторые говорят: ой, зачем надо? Я лучше хочу. Конечно, у нас есть и взрослый, и ребенок, и родитель. У нас это все внутри есть, но это надо балансировать. Так вот, про вторичные выгоды я снова возвращаюсь. Выгодно болеть, и вот если вы э, мама, которая вместо того, чтобы строить отношения с мужем, искать причины, что в тебе не так, идти, блин, вовремя на тренинги, к сетиалистам, платить денег, кучу денег, я на себя потратила тысячи, тысячи, десятки тысяч долларов, потому что я из Советского Союза и такая же бабка, как и многие из вас. Потому что многие, многие говорят, «Вам 163, «Да, мне 63. Да, вот тут сейчас масочка стоит, фильтрик, потому что я э, нахожусь в, в… снимаю видео, фильтр можно поставить. Но выгляжу я тоже, в общем-то, довольно-таки неплохо, потому что я работаю, занимаюсь собой, занимаюсь физикой, ну, физическим телом, занимаюсь упражнением, занимаюсь внутренними и так далее. И когда ваши мозги работают, постоянно чего-то хотят, что-то чего делают, вы тогда и развиваетесь, стареть тогда некогда» так вот я себя проработала и если вы сразу получив боль от мужа вы его любите а он вас нет вы его и то и все, а он вам значит что-то вы делаете не так потому что жертв которые вот молчат их никто не любит их избегают их ненавидят на самом деле поэтому те кто из вас еще болеют не нашли свою вторичную выгоду, помните, если вас жалеют, вы, вы болеете вас еще жалеют, то это рано или поздно закончится, потому что люди не любят жалость. Вы начинаете раздражать своих близких, родных, мужей своих. И в конце концов это никому не нравится. Даже вот приезжаем вот в другие страны сейчас вот после... Укрытие от войны из Украины. Там на какое-то время дают вот эти всякие помощи, поддержки. А дальше на тебя уже смотрят, как на сживенца. Или что-то иди делай. Или мой полы, или там что-то еще делай. Никому не нужны эти нахлебники, понимаете? Так же самое про болеть. Поэтому если вас сегодня еще терпят, жалеют, то это ненадолго. Кто-то уже упрекает, кто-то... Э, опять же, смотрите, как вы терпите, вот как вы себя чувствуете, так с вами и обращаются. Поэтому важно восстановить, это «я». Найти вторичную выгоду. Сказать, я хочу взять ответственность. А что для этого надо делать? Надо сидеть и пыхтеть. Надо сидеть и делать эти желания, цели, писать. Вот упражнения, которые я даю в своих программах. Да? Кто, почему до сих пор не... Э, почему делаются только некоторые практики, которые вам нравятся? Медитации там разные, самогипнозы. Почему перестали делать 10-10-10? Почему нету практики 5-5-5? Почему нет практики 3-3-3? какого хрена вы не делаете почему не прописана стратегия не все прописали это так сейчас мои слушают не все прописали стратегию жизни как и сидит через 5 лет какие навыки вам нужно выработать какие способности качества вам нужно поэтому вторичная выгода это то что человек не осознает почему ему выгодно болеть почему ему выгодно быть бедным? Почему ему выгодно и так далее? Потому что вторичная выгода на самом деле это... Не хочу брать ответственность за то, о чем я мечтаю. Не хочу делать ошибки. Не хочу получить по голове критику, получить там, как в школе или это Мариванна или как мама. Но это не осознается. Но это надо осознавать, ребят. И идти и обучаться. Они рассказывают тут некоторые редко, правда, но пишут. Вот и шо то вы даете -то платно, а то во время войны давайте бесплатно. Да сотни, тысячи роликов на Ютубе, в Фейсбуке, в Инстаграме. Кто-то что-то делает? Единицы. Хоть давай, хоть не давай. Почему? Это не хорошо, не плохо, кстати. Это просто вам нужно понимать, что так устроен человек, что ему нужна поддержка, его надо вести. Привычку надо вырабатывать, понимаете, в действиях. Поэтому вот и психологи-коучи, которых веду в программе Звездный коучинг», дают одноразовые консультации. Опять же, обманывают себя и обманывают клиента. Потому что человек одноразовой консультации ничего не решит. А, а, а тут надо наура нарабатывать новые навыки через новые действия. Это маленькие уроки до результата. А тут надо посидеть. Опять же, вторичная выгода у многих психологов-коучей. Врачи, кто занимается в онлайне, да и не только. Здесь нужно прописать маленькие короткие уроки ежедневно, чтобы вы делали, чтобы вы дошли до того результата, которого вы хотите, понимаете? Но без, без вот этих уроков повседневной деятельности, это надо сесть и прописать программу с этими уроками. Хорошо, теперь что касается вторичных выгод без денег. Вот смотрите, допустим, какие вторичные выгоды у вас по поводу безденежья. У меня нет денег за то. И вот тут зато я уже провожу эти тренинги, господи, сколько же я их провожу денежные в том числе, лет 7, наверное, точно у меня эта программа запущена. И каждый раз я нахожу какие-то новые новые убеждения, но они в принципе похожи. У меня нет денег, потому что, то есть я, там смотрите, как по деньгам. Ведь понятие богатства тоже по-разному. Кому-то достаточно тысячи долларов в месяц, и человек сможет распределить и жить себе там тихонько, да? А кому-то надо 20 тысяч. Но опять же, тут надо разбираться. Во-первых, нужно наращивать уровень нормы. Если вы привыкли вот к тому, что у вас есть такая чашка, такой диван, такая кровать, и складываете в в шкаф, не выбрасываете, то вы захламляете, вы захламляете вот это пространство, куда новое не придет. И этим самым вы соглашаетесь на вот этот вариант «хватит». Да? Вариант «хватит», «недостаточно». Вам постоянно должно быть недостаточно. То есть у меня это есть, я этому благодарна, но я хочу больше. И вот это стремление «больше» через правильное хочу», мы это тоже учим в курсе «Возвольте себя заново». И сейчас кто-то перейдет в, денежный, в денежную программу, вам там будет намного выгоднее, потому что вы уже базовые прошли, и уже вам будет проще работать в, базовой, в, денежной, в денежном модуле. Так вот, получается, что вы должны увеличивать уровень нормы. Вот все время увеличивать. Если вы привыкли там 1000-2000 долларов, то это не значит, что вам, вам это достаточно. Вам нужно хотеть больше. Понимаете? Но через левое полушарие сколько конкретика, а через правое зачем? Чтобы что? И тут должны быть и картинки, что вы там хотите поменять какие-то мелочи в своей жизни. Материальные мелочи, да. Потому что духовный рост. Здесь, ребят, вот услышьте меня. Духовный рост — это не медитации. Духовный рост — это не молитвы. А это молитвы медитации в том числе. Духовный рост это прохождение трудностей, это сопли, слезы. Именно почему? Именно поэтому я говорю, что когда вы хотите сами работать, то вам нужно выписать при при примеры э, людей, которые вас обидели: родителей, знакомых, близких, написать благодарности, чем они, за что вы им благодарите, какой урок они дали, а не залипать в этом детстве и сидеть и, и висеть. Детей продолжать калечить своими вот этими болячками или там нерешенными вопросами с папой. И компенсировать себя там, компенсировать свою работу, свое развитие так называемое болезнями. И, и думать, что тебе все должны. Так вот, в этом случае установки какие? Не были богаты, нечего и, нач... нечего и начинать, мамина установка. А зачем тебе деньги получишь получишь там и в установках уходят там кого-то убили кого-то там ограбили кого-то там и в, и в вашем случае и в вашем вашей семье и в вашем днк бессознательной программе там куча всего но это надо все выгребать но взрослый человек говорит себе у меня там я хочу получать там там например там 10 тысяч долларов но у меня их нет Почему? У меня нет 10 тысяч долларов в месяц, допустим, зато у меня там, не знаю, муж не гуляет. Потому что если муж будет зарабатывать 10 тысяч долларов, ну это же про семью я говорю, да? Значит, он будет богатым, значит, он будет интересным, значит, он будет гулять. Или почему я не имею 10 тысяч долларов в месяц? Ну, к примеру, может, у кого-то 100, 200, 500, тут, тут, тут у разного у каждого свой уровень нормы. Потому что я не хочу, чтобы мои дети были мажорами. Потому что где-то в бессознательном вы уже забыли про это. Вы узнали, как кто-то кого-то сбил, и у вас это отложилось. Ну там мажор какой-то сбил, его в тюрьму не посадили, или там фильмов куча насмотрелись. Или все богатые там воры. И тут вы вспоминаете там этих... Олигархов, которые там воруют, там весь интернет там гудит, да, в каждой стране там по-своему, но ну, особенно в постсоветских пространствах, да? вот Украина, Россия там, и так далее. Да? То есть и в вашей голове находятся вот эти установки, и вы даже не осознаете, как они вас вами рулят. Я не хочу много денег, там, те, же, те же 10 тысяч, да, там, потому что я не знаю, куда их девать. Потому что в мире непонятно, какая ситуация, все время происходят какие-то изменения, куда их инвестировать, как, куда их деть, и, и, и так далее. Если я куплю себе дорогие там, часы, роликс или там, э, бриллиантовые сережки, то у меня могут их украсть. То есть вы даже этого не осознаете, но это все люди прописывают. И когда вы осознаете теперь вот то, то ведь все эти вещи, да, то вы понимаете, что-то что по-другому нужно делать, что деньгам а, у меня нету столько денег, потому что я не знаю, куда их инвестировать, а потому что, чтобы их инвестировать, надо разбираться. Вот я уже более трех лет не более трех, а около трех лет инвестирую. И я постоянно учусь и разбираюсь, куда их инвестировать, где, где, чего, куда, где-то они пропадут, где-то они, где они разве, будут умножаться. Но это надо постоянно учиться. Это дополнительные вклады в себя. Вот это называется, ребята, вторичная выгода. Поэтому люди не понимают, что такое вторичная выгода. И они не хотят расти. Но зато они могут завидовать, зато они могут рассказать: а, так у тебя же денег много, а, так ты в военное время продаешь. Да военное время, наоборот, проверка навшилась еще больше идет. Потому что военное время это, это внешние факторы, которые показывают, кто вы есть на самом деле. Понимаете? Если ты зарабатываешь, ты трудишься, ты работаешь, то во время, если ты женщина, во время бизнеса своего, если ты специалист своего дела, у тебя, понятно, должна быть больше логика простроена. У меня не было этой логики вообще. Я с деньгами, я вообще человек далеко, далеко не логичный. Я такая же эмоциональная, как и, и многие из вас. И вот это бизнес мышление, да какой там вышел психологи. Поэтому сейчас, когда я обучаю своих же коллег, я учу построить этот бизнес таким образом, чтобы Опять же, рассчитывать, сколько ты вложил в рекламу, сколько у тебя сработало, как у тебя сработала реклама, сколько у тебя эффективно вот этот, вот этот ролик, вот этот. вот Этому надо учиться. Мне это ужасно не нравится, это не мое, но этому надо учиться. вот, Поэтому люди не хотят идти в большие деньги, потому что они на самом деле им невыгодно дальше развиваться и учиться, как ими управлять. Понимаете? Невыгодно. Это же новая трудность. Это новая война с собой. Я писала сегодня статью про войну с собой. Поэтому внутренняя война постоянно должна быть. Мы должны стремиться к новому. Мы должны хотеть большего. Мы должны э, работать, трудиться, развивать свое мышление, работать с телом, э, работать с умом, успевать все, выполнять разные роли. Мама, жена, э, любовница, э, хозяйка. Простроена бизнес-вум. Если не хотите заниматься бизнесом, будьте просто женщиной, которая уважает себя. Вы реализовали себя чудесным образом, имея детей, мужа и дома, и у вас там полная чаша. Но возьмите себя в руки, начните себя уважать, чтобы у вас ваши мозги не кисли. Вот так вот. Поэтому вторичная выгода ⁇ это то, что по сути не пускает вас взрослеть зарабатывать столько, сколько вы хотите. Вам выгодно оставаться ребенком? Ой, кто меня понял? Дайте, пожалуйста, выводы. Напишите, какие то какие выводы вы здесь из этого сделали. А я сейчас делаю несколько минут и проведу еще один эфир про НЛП. Что такое НЛП? Правда, вымысел и что люди об этом знают и почему одни пользуются и радуются, а другие шугаются. Ну, а курс «Возвади себя заново» в шапке профиля есть ссылка, под этим видео будет ссылка. И подписывайтесь на мой канал. С радостью делюсь с вами то, что знаю, опытом своим, знаниями. Welcome!